Мы старались просто согреть Европу, дать им свою нефть, дать им свой газ. И российские нефть и газ, так уж получилось, я никоим образом не злорадствую, я констатирую факт, как и многие профессиональные эксперты, в том числе западные, в последние дни, российские нефть и газ заместить в Европе чем-либо другим на 100% невозможно. Есть, например, катарский газ, есть алжирские углеводороды, но они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе. Даже наполовину, с этой точки зрения, думаю, что Европа уже начинает прозревать и понимать, что втянуты Соединенными Штатами и блоком НАТО в совершенно вывихнутую и лишенную здравого смысла игру против России. Россия останется энергетическим партнером для тех стран, которые готовы партнерствовать с нами, и думаю, что это вопрос совершенно недалекого будущего.